Зачем меня было из машинки выгонять, Лишь Ли за то, что ты напашкан после глупой Ай, где да ай, где да оп оп Просыпаюсь, на, И смотрю, енот сидит, А ты что здесь делаешь? Я в пока, Ай, где где то да то да вот ка у вас свежая, свежая, конечно, Вчера две бутылки выпил, а вида сто шлила. Ай-дик-дик-да-да-ла, ай дик диг да дала оп чтобы быстро разбудить, только спящую жену. Нужно восколом назвать ее чужим именем. Ай-дик-диг-гик-дик-да, ай дик дик дик, -дик да Вчера раз свои носки Когда в баню заходил Их поп я не сразу забыл Ай, дик-дик-дик-дик-дик-да Ай, дик-дик-дик-дик-да Оп-оп Говорят типлом бумажка Я скажу как диплома. Типлом это не бумажка Это же картонка Ай, дик дик дик да Ай, дик-дик-дик-дала Оп-оп Новая диета очень помогает, наступил на грабли, проскочили его. Ай-дик-дик-да-да-ла, ай-дик-дик-да-да-ла, хоп-оп. Отец а не надоело у компьютера сидеть. Ты на улице сходил, битко к ему половил. Ай-дик-дик-дик-дик-да, ай-дик-дик-дик-дик-да. Оп-оп. Готово, чтоб не жрать после шести вечера Есть единственный способ до шести все всё, Ай, дик-дик-дик-дик-да, ай, дик-дик-дик-дик-да Оп, оп, оп А на том яснике, как он врачи пищу Вам сегодня дед петуха анекдот и рассказал Ай, дик-дик-дик-дадала, ай, дик-дик-дик-дадала -да, Оп, оп Подписываемся.